«Не тороплю. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, 4 глава, 23 стих. «Господь, Тебя я тороплю. Прости. Мне кажется, последнее мгновенья. Мне кажется, что опоздаешь Ты». И гибели подобно промедление. Мне кажется, такую долгую ночь, Мне кажется, что не дождусь рассвета, Что не успеешь ты, Господь, помочь. Как стыдно, что мне кажется все это. Опаздывал ли ты когда-нибудь? Нет, никогда, ни на одну минуту, мой Бог. «Тебя мне не в чем упрекнуть, так почему же сердцу верить трудно?» Оно не видит завтрашнего дня и начинает беспокойно биться. «Господь, пожалуйста, прости меня, а сердце пусть научится молиться. Ведь у Тебя назначен срок всему, и сердцу пусть не кажется иначе». О, если поспешишь ты, я пойму, если ты замедлишь, не заплачу. Не будет вечной ночь, она пройдет, Господь, ты повелишь, и солнце встанет. Не тороплю, пусть сердце подождет, пусть сердце верить не устанет. Аминь.